Не повезло. Я себе, И как мне стрелять с нее? Нет, захвачется. Ой, черт! Нет! Мимо этой твари мне не прилететь! Ты должен убить ее, ну, хорошо! И как вы предлагаете мне это сделать? Уничтожь тебя! Мне из нее стрелять! Может быть, мне надо достать бинокль, типа? Я тебе то пометил. Кушай, не ебу. Ну, то что я по ней стреляю, работает. Сейчас будет что-то очень опасное. Я так и дичь. Ой! Ой! Ой! Беги! Отлично, у меня здесь стенки есть. А вот и не достанешь, а вот и не достанешь. Сосать. Блин. Не помогла стенка. Блять, а как ты, сука, что-то стрелять? Попробую не будешь. блять поймал пиздами нет живой. блять ну ее же не просто так дали параметры игры нет не то Пора конфигурации управления версией замаскировка открыть карту вооружение огонь рукопашная Бросить взрывчатка, штурмовое, меню настройка, прицел, бинокль, ПНВ, гранаты. так Место. Газ вперед, тормоз. Понятно использовать. Подожди. Это маскировка. Ой. А, слишком много нажал. Лови, блядь. Блядь. Что это сейчас было? Чем он меня убил? Ну, Вообще не понимаю, как мне стрелять с этой... Не уходи. Блядь. Кажется, блядь. Поймал. Максимум. Ладно, Максимум. сделаем так. О! Макела включена. Недостаточно энергии. Блин, не доброси. А чем он меня убил? Тут я не очень понимаю, чем он меня убил. Я думал он уже меня поймал. Ой, Дмитрий, да? Поймал какие-то патроны, поднял. Недостаточно. Так, тут есть. Понятно, берем гаус-пушку. Блять, меня эта летающая хуя загибет. Перезарядился? Молодец. Это да сдохнет будет. Так, минус летающих кульняк. Хорошо. Блять. Ладно, я хотя бы... Да, бля. Я хотя бы знаю, как тебе с от льда. Пизда. Бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим. Так, идем за патронами. Или не идем. Так, а вот поймал. Так, а как его уничтожить, я так и не понял. Бежим. Брунтомет? Непонятно. Ну, Блять, живи, живи, живи. Живи. Живи. Сука, живи. Блять, живи. Я тебя прошу, живи. Не получай урон. Где вас хил, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Где эта летающая тварь? Пошла нахуй. Пошла нахуй. Отлично. Да, блядь. сморозить меня пытается. А где рак ракета закончилась? Да, блядь, да сколько, сколько вы будете здесь лезть-то? Тихо. Тихо. Да, блядь. Ну, ёпка. У меня. Да да блять мне решил занебать мне потом просто не дают взять так еще один гранатомет так я не знаю что с ним происходит если честно Ух, ты поля, вот это мне поехало. На этом у меня сейчас патроны кончится. Как же ты меня заебала? А, сейчас будет еще один держимой удар. Так, а если у меня кончится патроны, как мне с тобой сражаться? Вот у меня осталось всего два патрона. Буду рукопашки тебе бить. Так, ладно, побежали. У меня потерял, да, избил? Может еще что найду? А, вот еще гранты. Ух ты, бля! Блин, так бесрано, бы так быстро. Ох, ты ж, ебаный. Коп ублюдок! Они уходят! Держись! Конечно, давай! Оставьте меня! Уходите! Живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем! Пидзукует, а? Уходите, я сам с ней справлюсь! Только с моей помощью! С ума сошли! Уходите! Так, а у меня ракеты-то три всего осталось. Где еще взять -то? О катушки на патрон. Блять, а где вы были раньше с этими пулеметными патронами? Так, и что, мне уже по ней стрелять? Ну, поп, давайте уже постреляем. О, черт! Теперь не достали пушки! Так. Спасибо. Мы под обстрелом! Не могу приблизиться! Номат, разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Выполняем. Было бы еще понятно, куда стрелять. Ладно, сейчас Гаус винтовки тогда будет стрелять. Так, минус одна. Так хотя бы видно эти пушки с винтовки. На пулемет такую штук не посадить. Так, где-то еще. Ага, вижу. Я тут прям босс боссом всех боссов босс но а где еще они так весь ага. я просто не был уверен что там так отлично держи Номот, готов держись кажется работает. так да я уже что-то окружает их все в четверо, пока уже видели. Так. Пуле Подши эту, тварь, из пушки. Ага, ага. Я уж думал ты этого не скажешь. Ага. Так, Конечно, а то есть это оператор. на каждую руку еще. Йо, сейчас они опять их будут окружать, да? А я пока перезаряжусь так. Включай, конечно, я пока этих развею. Я уже... и Где еще? А, вижу. Убил? Никак mm -hmm. нет. Ну, ага, теперь готов. Второе поле Так. Давай, Да я уже... Ага. Так, сейчас последний будет. Мы уже с гаусс пушки будем разбираться. Они как бы быстрее Гауспушки умирают. Но я же говорю, третья осталось. Или это так работает? Стреляет. Стреляет ты Да чш Люк открыт! Отшилетра, А, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Ух ты ж ебать, воскут! Ух ты ж ебать! понятно. Надо было куда-то бежать, я понял, не дурак. Люк открыт! Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ага. И... Отъебали, отъебали. Я побежал к нибудь в сторону, потому что иначе мы пизда. Это моя. Да я бегу, я бегу, бегу. Поднимайтесь на борт. Куда? Где, на какой борт? А, вижу. Отключаю броню и беги. Еще будет супергеройский прыжок, вперед, вперед, да? Быстро, ты Я сейчас такой запрыгну. Как ты все медленно? И эпичности Как-то как даже грустненько. Не, выглядит, Давай, конечно, тихо. все красиво и пышно, взрывы, живо. но экшена, экшена никакого. Все как-то так замедленно, так не спеша. Как будто улетаем не на каком-то там Охрененно-охрененном Корабле, а на какой-то вертушке Это все кинематографично вот так, вот. так, а, она все Не Внимать Бля, я думал, Домас! ее сейчас... Мне! А, она затягивает внутрь. Не отпускай, не отпускай. Помоги мне! Да уже. Вот для этого и надо закрывать дверцы. Я вот не понимаю. А, это замерз... Ну, это все, это все, это затапливается, да? Ну, то есть она замерзла и затапливается. Да, там видно, легко. Тогда я все понимаю. И как все епично, взрывно. Не что это конец? Это чё, что, что-то, а, будет что-то быстровато. Сюда подходит флот из Японии. Так, так. Он будет здесь через час. И чё? Ложусь на встречный курс. Че нам это Японии? Мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. А, ну значит еще не конец, да? Кто там? Понимаю передачу, как Это пророк! Он Ебать, жив? Ты смертный, не блядь. Ещё Засекай его координаты. Возвращаемся! Ну давайте хоть на него посмотрим, Иди, и посмотрим Не, но ну все-таки это не конец, да ведь? Сколько я записал серии? Немножко Бля, что реально все, конец что ли? Да, ну нахуй! <laughs> не, ну что то маловато серии, что то я прям как-то это самое Немножко аж даже под расстроился не, выглядит игра в принципе неплохо, но что-то коротенько какая то Я даже и забыл, забыть забыл, что она ну, как бы в целом достаточно короткая. Понимаю, сюжеты придумывать не так просто и все остальное. Хотя, в принципе, 8 часов геймплея, ну такого, более активного. Я не все лазил, не все рассматривал, потому что она такая локально-сюжетная. Не вижу смысла типа лазить вокруг, а вокруг да около. Ну, для 8 часов с копейками, скажем так. Хотя... Почти 8 часов. Даже не, даже не 8 часов 5 получается. Че это я 8? Часов 5. 8 часов. 8 серий. Примерно по полчаса. Это вот 4-5 часов. Ну, игра выглядит неплохо, ремастер вышел достаточно хорошо, если бы вот эти вот пропадания озвучки, это кто заметил, тот заметил, кто не заметил, тот не заметил, по крайней мере, своего рода минус. Но были моменты, да, когда не то, чтобы озвучка пропадала, а когда не успевает договорить, продолжает следующая кат-сцена. Но, по крайней мере, посмотрим, что будет со второй частью, потому что ее тоже, естественно, будет подходить, ну и с третьей. Кто-то жаловался, кто-то нет, но мне понравилось, неплохо. А вообще, учитывая то, что можно поиграть сразу сейчас во все три части, ниже не ожидая продолжения, в отличие от того, когда только-только эта игра выходила. И это прям вообще красота. Ну, как бы, своего рода продолжение сюжета. А вы подписывайтесь на канал, на телеграм, ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, ставьте там всякие подписочки, колосольчики. Всем спасибо. Всем.